Так, ну что, всем здорово. Давайте о том, Харк, давайте продолжить На том моменте, где закончили, третья серия. Ну, вот, сегодня я подстримил немножко. Продолжал, пока и раскачивается. Так что, если интересно, что я там стримил, заходите посмотрите. Все это есть в записи записях на ютубе. Так, если вы заметили что-то. Что-то там было написано: весь опыт, который вы получаете в этом мире, только ваш. Ну, спасибо. Так, что у меня тут дробовик есть? Ага. Так, тут я не выйду. Тут показывали ну, мультик. Ну погоди. Ну что, погнали дальше? Исследовать комплекс. Подожди. Так, я такой приходил в эту комнату. Он говорил, типа здесь что-то опасное. Ладно, давай это гляну. Давай что такое? Что, еще Ах, какой есть? Дорогой, не надо сопротивляться. Мне понравится. Не, не думаю. Дайте связать вам руки. Да я... Да я, пой, Не видишь? Просто остальные. Поднесите меня к ее сенсор манипулятору Скорее. А -а -а, так, а а а где как вам... Ага, как вам... Ага, как Сейчас, сейчас как вам... Ага, как вам... Ага, до тебя Ах, по а сути. <смех> Обожаю, матчу. Я все горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас стараюсь, стараюсь, сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю давай, давай, давай, давай. Что Суй. я могу тебе сделать? Все. Скоро вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Давай, шок. Получить. Следующий хан. Так уж и быть. Теперь дайте я Улучшение. покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Давай, Я швед. уже видел. пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации. Горячих и толстых пушек и поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Лучше, особенно гораздо больше. Это а а то есть ну так как просто, так я просто махаю. Мгм, угу. восторг, неплохо. Этим грозным оружием ты расколишь черепа своих врагов. Это мне... озабоченный, блин автомат твоя запись послушаю коля а что это за вовчики в черном корпусе обычные вов а6 меня слушаются и вежливые а эти в черном как боялись какие-то ходят где хотят на приказы не реагирует а вчера он меня толкнул и даже не извинился даже жутко это не только на высокий это боевые реагирует, что ли. ответь как сможешь а то я нервничаю так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты источники Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать а? рубильник, еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. а Утечку электричества можно обнаружить Наверное, при помощи сканера. GBI. Там что ли? Подожди, не, воу, вот, смотри, что-то есть. Это мне на ту получается. Ладно, давай через верх попробуем. Так, кто? туда нет, не похоже. Или что, на них что ли, прыгать? Более, сейчас свалюсь туда внутрь. Или мне еще реальная игра, что ли, туда предлагает идти? Ну там, блин, я погибну. Так. Войди, пожалуйста. Так, ну сюда тоже, наверное нежелательно. Отдать. Так, ну и что мне делать? Давай сюда. Вот ну, сюда можно.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 Ну, блин, подожди. Мне нужно найти ключи, мне нужно как-то активировать лифт. Так, ну, он тебя типа меня сейчас ведет туда, да, наверх? Так, ловчики. Ничего, скрытого тут нету. Осторожно, впереди камеру в виде наблюдения ромашка. Если оно нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Сейчас тут вот, обследую немного. Это, в принципе, с этими я не боюсь сражаться. Так, там больше ни один лобчик не писает, не? Так, запустить объект в камеру, да? Он слишком большой. Че, давай видроком? В принципе, ее можно было и так проскочить, как говорится.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 Ладно, это с непривычки. Давно не заходил в Оглуб. Так, ладно, один скопытился. Куда второй ушел? Непонятно. А не у второго тоже скопытило. Эй, ну что, еще хоть подойдешь? Вот и все. Так, давай для начало сюда. Ожидает... Mm -hmm. Ключ найден. Теперь mm -hmm. мы сможем попасть в электрощитовую а -а -а. Ну, Давай пока уже мы тут тоже... Крошенько осмотрюсь Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение, Ну что-то нашел. Боезапаса, в принципе, хватает, его много дают. Просто подбегать к нему и сразу в ходу лупишь и все. Швырять то там них чета. то Раз. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы по всем местам считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил родину в самое больное место. Фактически вот нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучу. Все, <связь> давай глянем, что тут. Курение объявлен перекур сведения что все программы по выращиванию новых безвредных сортов табака с этого дня считаются приостановленными официально этот курс в страну на борьбу с табакокурением И Официально после смерти сталина на высшем уровне решено максимально отгородиться от образа курящего человека на любом уровне понимаю ваше разочарование при том что алкоголь который куда вреднее опаснее производить продолжит но ничего поделать не могу в случае на производстве цехи прорачивания про, не произошел несчастный случай. Кресение захватило аспирантку, проходящую здесь практику. Девушку удалось спасти, но ее состояние ценится как крайне тяжелое. Тело покрыто ожогами, она находится в стадии анафилотического шока. В сознании не приходило, была отправлена в санчасть при комплексе. Необходима транспортировка в больницу при комплексе Павла. Всех свидетелей инцидента была взята подписка неразглашения. Распоряжение транспортировки больной. Для транспортировки необходимо выделить четырех человек из сотрудников цеха, имеющих опыт работы с ядовитыми растениями. Снабдить их костюмами химзащиты, запросить из Павлова специальный транспорт, имеющий необходимое оборудование. Отправить Венелееву. Срочно на лечение в больницу при комплексе Павлов. Неелову. Ой, не елеву. Не елово. А -а. Все, окей, выход почитали ну чё, ну бывает, чё, несчастный случай типа, не, не для пресса давай, а у нас? чё какая-то записька давай слушаем товарищи как говорится, понедельник начинается в субботу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 по вгоде как и за свой счет Ну по приказу а ну что топаем назад Тут все вроде облутали надо было сейчас грееть вскрывать пошли вскрывать так но ну, это не сюда это вот куда-то сюда по моему Сюда, да. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Раз, слушай вас. А ты любишь печеньки? А, а ты любишь а? печеньки. Так, при поднимешься. Реле. система пассивной безопасности, знакомая штука. Тут требуется цветовой Давай. код. Кодов у нас, к сожалению, нет, поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? Да я-то собирался стоять туда до тех пор, пока оно само не включится. Код подобрать, значит, говоришь, да? Ну, подожди. Ну, тут, конечно, будет какая-то подсказка для кода. Это Пят пятый, кого нюхов, Вишневская. Товарищ Вишневская, относительно вашего вопроса о функции лучевого дешевхатера, это громоздкая система, механизм пассивной безопасности. А как вы верно подметили, любой ребенок сможет управлять. Но пока этот ваш ребенок подбирает комбинации, на пульт охраны поступая сигнал, проверяющий может остановить несанкционированное действие В критической ситуации может оперировать даже сотрудник без квалификации. Плюс э -э -э роботы из-за программных ограничений не способны управлять лучевым дешифратором, что снижает вероятность ошибки в случае сбоев работы. Так что, надеюсь, вопрос закрыт. Поздравляю с на назначением. Так, такая это 55 -го года. Екатерина Олеговна, поздравляем вас с вступлением в должность программиста, проектировщика комплекса Вавилов. Лично я и весь руководящий состав находимся в полном восторге от вашего э, послужного списка и рекомендаций. Заранее, извиняюсь за, неск за несколько э, неподобающих обстановку вашего помещения, предыдущий сотрудник был весьма неляжким, вследствие чего... И пониже в должности. Уверен, жесткая рука э, этому кабинету пойдет только на пользу. По всем вопросам, э, не заберите, пишите мне. Екатерина Олеговна, искренне ваш Варилов. Окей. Че, сейчас будем ключ подбирать? Давай. Так, блядь. Э, Лиле пассивной безопасности. Плюсы, минусы. Разблокируйте работу в реле пассивной безопасности, верно упорядочив магнитные потоки. Окей. Ну типа здесь синенькие, тут... А, сверху должны быть красные, да? Типа. Пробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это Да я помочь. понимаю, понимаю. Типа вот так. Слушай, а почему он. Ага, понял. Все, легко. easy Вот так вот. вот они эти можно было Слушайте. вообще не трогать. Чисто вот эти. Я думаю, тут как-то сложнее будет. Давай возвращаться. Лифт, я думаю, там заработает уже, да? Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю, Предлагаю в правой. То есть ты не в курсе. Тогда я пойду в левый. <связь> Для облегчения так. навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты да, пошел бы я там. Если перестанешь лезть под руку. Так. <соспорт> а сесть поудобнее. Вовчики? Напоминаю, дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. так, хлам всякий патроны для дробовика ну пока вроде мы их пока только накапливаем так, мне типа сюда попасть надо, да? ага, вот, у меня же была обилка на в шок на противника шел, остановить, их или даже уничтожить типа замедление, да? у Ребята. Ну что, должен же я когда-то начинать их тратить. Ну, а с тобой мы уже так разберемся, да, по свойсти. Сюда иди. Уаса. Эй, Уаса. Где? Класса. хлопчик, то есть. Ну, против одного несложно сражаться. Особенно, когда уже размялся. Да, даже против двоих, наверное, я не сказал бы, что прям тяжело. Так, что там в этих комнатах есть что-то? О, сохранялочка. И, ну, погоди, есть. Там зайцы поют. Звука нету, да? Увы, Ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай-ка его. звука жалко нету. Ну, заяц. ну погоди. Ох, такой грозный. Сейчас я вам зайцем тут. Все Давай, хор зайчиков мальчиков, да? Как там? Что там? Ну и наш там на заяц в конце шел. Че сейф? Ну, все, сохранились. Ребята, вам спасибо за просмотр. Надеюсь, лайк поставите. Подпишитесь обязательно. Вот, с вами mm -hmm. был запа. Всем удачи и пока!